Как заработать на обзорах компьютерных игр? Даже любовь к компьютерным играм можно превратить в работу и получать деньги, занимаясь любимым делом. Существует множество сайтов, которые ищут авторов для обзоров видеоигр. Для того, чтобы стать одним из них, необходимо уметь писать интересные и качественные тексты. Как стать автором? Хорошему автору обзоров необходимо иметь портфолио, а без него популярные сайты не берут на работу. Для того чтобы наработать портфолио, необходимо зарегистрироваться на крупнейших сайтах, посвященных видеоиграм и начать там вести собственный блог. Например, на этих, 1. Playground, 2. GammaBomb, 3. StopGamma. После того, как блог будет зарегистрирован, можно приступать к написанию обзоров. Это хорошая тренировка, которая поможет оточить мастерство по написанию обзоров. Получая отклики от читателей легко понять, что обзоры достаточно популярны и интересны. Такие обзоры можно добавить в портфолио и выслать на популярные сайты Рунета, которые предоставляют такую работу. На данном сервисе работает команда самых талантливых людей, которые умеют создавать уникальный и востребованный контент. И это не только статьи об играх и обзоры, но и разнообразные видеообзоры, гайды и главные новости по теме компьютерных игр. Также данный сайт дает авторам возможность бесплатных игр в Steam, а после раскрутки сайта оплату деньгами playground.ru это развлекательный сайт для молодых людей, который популярен не только в России, но и в странах СНГ. Число пользователей данного сайта более 7 миллионов человек. Сайту требуются авторы по написанию обзоров из Москвы и области, а также редакторы Вики и удаленные сотрудники-модераторы. игромания.ру – достаточно известный сайт о видеоиграх среди пользователей. Данному сервису требуются авторы для написания обзоров. Чтобы попасть в число авторов, необходимо составить полноценный резюме и написать пару пробных текстов, после чего отправить их на почту редакции сайта и дождаться положительного или отрицательного ответа. В данный сайт специализируется на свежих новостях в области видеоигр. Главная задача сайта — быть первыми, кто сообщит о новостях. Вакансии сайта. 1. Рабочий в социальных сетях. 2. Автор статей в ночное время. За каждую опубликованную статью сайт платит до 100 рублей и предоставляет бонусы. 3. Стример. За час работу стримеру платит от 100 рублей. GameAdificeInfo.com Данный сайт помогает пользователям разобраться в большом количестве компьютерных игр. У сайта есть два вакансии для работы, писатель последних новостей и автор обзоров. Кубдефисленд.ру Для работы данному сайту требуются авторы и редакторы статей и обзоров. За такую работу сайт платит не менее 80 рублей за 1000 знаков. Также им требуются тестировщики запуска игр и создатели видеороликов на YouTube. Оплата данной работы обсуждается индивидуально. Мбрейкер.нет Данный сайт специализируется не только на компьютерных играх, но и на новостях из мира кино, развлечений и высоких технологий. Поэтому им всегда требуется много талантливых авторов. Для того, чтобы пополнить компанию сотрудников, необходимо прислать резюме и образец текста на почту редакции сайта. На данном сайте предоставлена информация для пользователей о том, как решать ошибки, лаги, различные баги и другие проблемы, связанные с новыми видеоиграми. А также пути решения данных проблем не только на компьютерах, но и на планшетах, консолях ПК и мобильных телефонах. Такая работа подходит только тем, кто разбирается в сфере IT и готов работать за гонорар сайта.